Итак, что же собой представляют э, современные медиа, э, те, с которыми мы столкнулись э, на рубеже XX и XXI веков, и как они соотносятся с теми медиа, которые мы осваивали в 20 веке. То есть кино, телевидение, я это все отношу примерно к одной эпохе медиатизации человечества. Одна из лучших книг на эту тему, которой я сейчас только коснусь, и я крайне рекомендую а, найти время для того, чтобы ее прочитать, это Понимание медиа Маршала Маклюина. Это практически Библия а, идей, которые связаны с тем, что из себя медиа представляют. А, Маршал Маклюин а, очень красиво и интересно в отдельных эссе описывает собственно, эволюцию и взаимосвязь медиа. То, о чем мы очень бегло поговорили на прошлом уроке, я рекомендую изучать по, собственно, книге Маклюина и, возможно, Льва Мановича по, о языке новых медиа. Но, ну, собственно, несколько важных аспектов, о которых говорил Маклюэн. что, во-первых, все медиа плюс-минус не то что делятся на эти два типа, но соотносятся друг с другом как более горячие и более холодные. Более. Горячие медиа — это те, которые дают минимальное пространство для фантазии, это те, по которым сразу все понятно. К горячим относятся, например, телевидение. Ну, Маклюэн писал свои книги в 60-е годы, поэтому тогда еще не было интернета, но если мы будем говорить про какую-нибудь видеотрансляцию или там, прямой эфир на Facebook и Twitch-трансляцию, то это очень горячие медиа. К холодным медиа или к более холодным медиа относятся то ä, те медиа, которые требуют большего включения, большей, большего участия потребителя в, ну, или там, э, э, получателя э, сигнала, э, большего участия в его декодировании и в достраивании смыслов. Да? То есть в случае с горячими медиа, они сразу воздействуют на формирование смыслов э, внутри головы. Более холодные медиа, они э, требуют э, большего до додумывание, достраивание у себя в голове. К холодным, собственно, относится речь. Как следствие, радио является более холодным, чем телевидение, которое является более горячим. При этом книга является, например, более холодной, чем радио и так далее. То есть это просто общее представление о том, чтобы добавить какой-то дополнительный способ к классификации, поиску баланса между тем инструментарием, которые вы используете. И здесь возникает э, тоже достаточно важный вопрос, к которому мы еще будем возвращаться, обсуждая поведение потребителей и их исследования и сегментирования. В каких точках контакта, в какой момент, какие медиа вы используете и какие правильнее использовать? Те, которые будут воображение и заставляют человека чуть сложнее, чуть сильнее достраивать что-то у себя в голове. Или вы даете э, людям горячие медиа, которые сразу формируют, точнее, способствуют более простому формированию образа у, у человека. Э, очень важно, что медиа, как и орудие труда, помните, мы обсуждали это в уроке про образ тела и эмоции, а также являются расширениями человеческого тела. И очень интересно, маршал Маклюин об этом рассказывает и доказывает это, и, собственно, стена как посредник, и сигнальные системы а, являются расширениями человеческого тела. А, то есть стена — это такой наш дополнительный выносной способ а, передавать какую-то информацию, какие-то смыслы, точнее, прошу прощения, которые содержатся у нас в голове. А, сигнальная система — это дополнительный способ расширения дальности нашей речи, то есть это инструмент, по сути дела, усиления голосовых связок или мегафон, рупор, в который можно кричать, это тоже, это, во-первых, это инструмент для изменения медиа, да, а во-вторых, это тоже способ расширять свое собственное тело. И даже клавиатура, на которой мы набираем текст, или смартфон, на котором мы набираем текст, интернет — это в некотором смысле способ расширять наши тела вместе с нашими адресатами для того, чтобы привести в нас в более тесное взаимодействие. И на что обратил внимание Маршал Маклюэн, это относится и к инструментам труда в той же самой мере. Медиа являются для нас прозрачными, если они работают. Прозрачными — это означает, что мы их не видим. Они буквально э, находятся между нами и недоступны для нас. Э, очень простой пример. Э, вот э, сейчас я записываю это видео. И, во-первых, для вас прозрачна вся механика. То есть вы не видите камеры, на которую это видео записывается, каналы, по которым для вас доставляется сообщение. Вы не задумываетесь о том, как работает экран, чтобы там, на пикселях определенным образом демонстрировать это видео, которое вы сейчас видите. И более того, вы не знаете и не думаете о том, что между мной и камерой еще находится вот эта вот стенка, на которой я могу что-то писать, и, по сути дела, между мной и вами, кроме всех этих барьеров, есть еще один конкретный физический барьер, который можно увидеть, вот если я вот так вот повожу здесь вот этой стирательной штукой. Но медиа оказываются очень резко заметными в тот момент, когда они ломаются. То есть когда у вас перест... начинает лагать интернет, вы такие, блин, что происходит, когда у вас начинает глючить мобильное приложение, когда у вас зависает компьютер, когда начинаются какие-то лаги в, не знаю, допустим, записи того, о чем я говорил. И почему нам важно об этом помнить? Потому что, как я уже многократно говорил, мы склеиваем свою реальность из кусочков, и на очень многие кусочки мы и, и заполняем лакуны, в общем, достаточно случайным образом между этими кусочками, и поскольку мы с детства учимся это делать, мы приучены не замечать медиа, точно так же, как мы не слышим шум расчески. Если вы будете расчесываться, обратите в следующий раз внимание, что расческа издает достаточно громкий шум, когда вы ей по голове проводите. И ты не слышишь этого звука, потому что… Мозг учится это вытирать и не обращать на это внимания. Это лишняя информация, как бы лишний шум, он не дает никакого ценного сигнала. С медиа то же самое. Несмотря на то, что медиа полностью опосредует наше мышление, медиа являются для нас совершенно прозрачными и становятся заметными, когда ломаются. А, собственно, о том, что это расширение нашего тела, вот я уже поговорил. Какие основные, собственно... Основные свойства новых современных медиа у нас есть. Причем я хочу обратить внимание, эти свойства не являются 100% уникальными. Да? Я буду говорить о том, что, допустим, цифровая репрезентация, то есть то, что мы берем и какой-то кусок реальности картируем, по сути дела, единичками и ноликами, двоичным кодом, из которого потом строятся все остальные сигналы, и поэтому у нас есть кодирование, точнее декодирование до нулей единичек, Потом кодирование из нулей единичек обратно в то, что мы можем видеть а, непосредственно на экране, а, приводит к тому, что компьютеры а, и то, что мы видим через интернет, то, что мы видим в, а, в наших смартфонах, они а, формально описывают ре, а, реальный мир, а, либо разделяя его на очень-очень маленькие части, которые можно описывать нулями и единицами, либо описывая в виде формул каких-то, которыми можно оперировать. То есть цифровая репрезентация дает нам формальное описание, и тем самым она выбрасывает все, что не подходит в конкретный тип формального описания. То есть отрезает довольно большое количество того, что может для нас оказаться ценным. Ну, в том числе, например, потери при сжатии сигнала могут возникать, или при фотографировании могут не сохраняться какие-то мелкие детали, которые, допустим, могли бы быть э, заметны, если мы сняли бы что-то на пленку. Ну, конечно, это тоже зависит от э, разрешения камер. А, кроме того, что очень важно, да, что новые медиа программируются. Все это тоже не новости. Я упоминал ткацкие станки Жакара, с которыми происходило ровно то же самое. Но, тем не менее, это свойство практически всех современных медиа, которыми мы пользуемся, в том числе с, э, и в интернет-каналах. И я уже об этом поговорил, все современные медиа делают непрерывно дискретным. Это тоже не новинка, потому что первым таким дискретным медиа было, были такие предтечи кино и, собственно, киноэкран. Потому что кино — это тоже дискретный, дискретные медиа, да, это 24 кадра статических, которые просто непрерывно сменяются и показываются нашим глазам. Следующий важный момент – это конвейерная логика передачи а, смыслов и производства медиа. А, то есть, если раньше а, мы могли каждый образ, а, он был уникален, мы его каким-то образом изображали вручную, а, для этого очень интересно посмотреть старые а, первые эксперименты с цветным видео, когда были целые конвейеры. Еще раз я хочу подчеркнуть, да, конвейеры появились а, в результате промышленной революции второй и Форд их изобрел, и кино появилось примерно в то же время, и а, в какой-то момент, когда переходили от черно-белого кино к цветному, а, до появления цветной, цветного процесса и цветных пленок, а, некоторые черно-белые фильмы раскрашивались вручную, а, в несколько цветов, и а, фабрики по производству таких фильмов тоже выглядели как конвейер, то есть... Развитие медиа и развитие технологий и развитие способов производства эволюционировали непрерывно и совместно. Очень важное свойство — это модульность. И какая-нибудь веб-страница является ярким примером такой модульной структуры, когда мы можем составлять что-то из каких-то кусочков. По сути дела, первые модульные медиа — это коллажи. И более того, это еще старые какие-нибудь книги, в которых, в том числе, Библии или Жития святых, в которых мог быть текст, буквицы, иллюстрации, и, по сути дела, это тоже первые такие модульные медиа. Но сегодня модульность возведена в ранг абсолюта. То есть мы постоянно что-то собираем, набираем из каких-то кусочков, хитрым и интересным образом перестраивая их между собой. И об этих свойствах новых медиа, современных медиа очень важно помнить. например допустим, когда мы делаем какой-нибудь лендинг-посадочную страницу и хотим показывать разные сообщения в зависимости от того, из какого города к нам зашел человек. Это, а, возможно, делать, б, это нужно делать, потому что иначе вы отсекаете от себя какое-то свойство современных медиа. Я рассказываю об этом обо всем, чтобы мы помнили о том, что есть целый ряд свойств, в которыми, если мы не пользуемся, то, по сути, мы не пользуемся современными медиа на полную катушку. И это просто еще один способ подумать о том, а в чем я недорабатываю или с чем еще я могу поэкспериментировать. А, ну, собственно, уже говоря о конвейерной логике, да, мы перешли к тому, что автоматизируются процессы медиатизации, создания медиа, передачи сигналов. А, все, что связано с, допустим, контекстной таргетированной рекламой, это полностью автоматизированные процессы. Нейросети сами определяют, кому какую рекламу в какой момент показывать. Uh, точно так же автоматизируется уже и производство видеороликов из фотографий и субтитров. Uh, автоматизируется производство практически любого контента, включая ту, ту же самую автогенерацию лендингов uh, в зависимости от сегмента аудитории и так далее, и так далее, и так далее. Я снова говорю это о том, и мы будем об этом еще говорить отдельно в последнем модуле о маркетинговых, о маркетинговых инструментах, uh, какие uh, процессы создания медиа и какие инструменты можно и нужно автоматизировать, в том числе, если вы микро и малый бизнес. К счастью, для нас есть очень большое количество инструментов таких на сегодняшний день. И очень, важный, очень важное свойство и аспект современных медиа — это так называемая вариативность. Это подразумевает, что какое, что бы мы ни создавали, какой бы мы ни создавали сигнал, какой-то медиапродукт, у него никогда нет конечной версии. Из-за того, что эти продукты модульные, мы можем составлять их из разных частей в инженерной, опять же, логике, но здесь она работает, это тоже отдельная большая тема механизации инженерной логики существования медиа, но здесь мы не можем от нее полностью избавиться. Так вот, вариативность подразумевает, что конечного, конечной версии продукта у нас не существует, поэтому мы… Можем ее непрерывно менять и достраивать. У нас появляется логика баз данных, и об этом мы еще поговорим в отдельном уроке. А, то есть доступа к базам данных, которые находятся в непрерывной вариативности. Это а, база данных клиентов, база данных информации о вашем продукте или услуге, а, база данных какой-то информации, доступ, который является вашим продуктом или услугой, ну и так далее. А, это означает, что контент, то есть само содержание, смысловое содержание того, что вы пытаетесь передавать, оказывается отделенным от интерфейса, то есть посредников передачи сообщений. Интерфейс — это, ну, по сути дела, конкретный объект, физический или цифровой, который является вот этим вот медиапосредником. То есть медиа мы подразумеваем в широком смысле, как вот весь канал передачи да, от одного человека, другому. А интерфейс это вот какой-то один шлюз, который может каким-то образом менять а, или деформировать сообщения. Так вот, контент и смыслы становятся отделенными от интерфейсов. Мы один и тот же смысл можем передавать через большое количество разнообразных а, вот таких посредников. В каких-то случаях это может быть интерфейс доступа к базе данных, в других случаях это интерфейс проигрывания видеороликов, в третьих случаях это интерфейс веб-страницы, с которым есть своя логика работы, управления, контроля и так далее. А, это означает, опять же, да, вариативность означает возможность автогенерации контента под определенные сегменты аудитории, это означает непрерывность обновления. То есть сегодняшние медиа современные, в отличие от телевидения или наружной рекламы, позволяют нам непрерывно обновлять контент, и этим очень важно пользоваться. И когда вы формируете для себя ваш маркетинг-микс, ваш набор инструментария, всегда нужно смотреть, а насколько мои инструменты, которыми я пользуюсь, вариативны в режиме реального времени. Мы об этом еще будем отдельно разговаривать. И чем я хочу завершить, что в результате развития эволюции медиа мы сами с вами стали совершенно другими людьми. Мы это не замечаем. Как известно, лягушка, которая варится в медленно подогревающемся котле, не выпрыгнет оттуда, в отличие от той лягушки, которую мы бросим сразу в копящую воду. Изменения с нами происходят настолько последовательно и незаметно, что мы стали совершенно другими людьми. По сравнению с кино, например, 50-летней давности, скорость монтажа, нарезки кадров и смены ракурсов стала запредельной. И вы можете сравнить какое-нибудь старое популярное кино, типа Мальтийского Сокола или Касабланки, с каким-нибудь современным фильмом и популярным да, для массовой аудитории сравнить просто скорость а, смены кадров, смены ракурсов, скорость монтажа. А, можно проследить эволюцию музыкальных клипов от момента возникновения музыкального телевидения, MTV в частности, и до сегодняшнего дня. А, очень интересно, что в какой-то момент американские родители были обеспокоены тем, что подростки, а, глядя видео, могут, видеть, а, могут следить за ним с такой скоростью, с которой не могут следить родители. И это вызывало достаточно большое опасение в 80-е, 90-е годы прошлого века. Но вместе с тем, что мы понимаем сегодня, что, скорее всего, мы дошли до пика скорости восприятия информации с теми медиа, которые у нас есть сейчас. То есть клипы уже не будут становиться с более быстрой нарезкой. YouTube-ролики, которые мы смотрим видеоблогеров, тоже уже не будут становиться с более быстрой нарезкой. Но при этом мы сами стали гораздо более квалифицированными пользователями медиа. Например, сегодняшние подростки удивительным образом стали безумно эффективными с точки зрения, например, качественного построения кадров в фотографии. Благодаря распространению Инстаграма, Снэпчет и других социальных медиа сегодняшняя десятилетка может выстроить кадр на уровне полупрофессионального фотографа 20-летней давности с точки зрения композиции кадра, освещенности и так далее. И таких примеров есть еще огромное множество, поэтому важно помнить о том, что сегодняшний потребитель, особенно те потребители, которые являются помоложе, так называемые digital natives, те, кто выросли с цифровыми технологиями, могут довольно сильно отличаться от вас. И здесь очень важно уходить от э, когнитивных искажений, от э, представления о том, что наш клиент является точно таким же, как и мы. Надеюсь, этот небольшой экскурс позволил тебе чуть лучше понять, как устроены современные медиа, а к тем характеристикам, о которых мы сегодня говорили, мы еще непрерывно будем возвращаться, когда будем говорить о построении маркетинговой системы и о маркетинговом инструментарии в последние пять недель нашего основной части курса.